Так, ребят, всем привет, с вами Свонг. Ну что, Покафон, как его правильно показать, не знаю, вот, наверное, вот так вот тут. Вот. Покафон F3 взял в рассрочку э, для гейминга, все мы понимаем зачем, потому что у меня были проблемы с моим телефоном. Давайте мы сейчас его откроем. Распаковочка Покафона. Пленочку я уже снял, снял мы в магазине. Так, ладно, первое, что у нас тут вообще первое, пока. Первая Поко Это наклейки, класс Я придумаю, куда их прилепить Вот наклеечки Поко Это у нас книжечки инструкции Это какая-то хрень Сейчас посмотрим, что это за хрень Ух ты, какой-то переходничок Это переходник для наушников Ага, это переходник для наушников Чтобы можно было слушать музыку Вообще, щикардосик так. А это наш чехол. Чехол обычный. Силиконовый. Ну, думаю, нам пригодится. Так, хорошо, с этим мы разобрались. У нас есть переходник для наушников, наклейки ПОКА. Сейчас бедный мой стол. Сейчас везде на столе будет это ПОКА-ПОКА. <coughs> так, это мы хаваем в коробочку ПОКА. Переходим к, к самой ПОКА. Так, welcome, welcome to Пока, Пока Family. Зашибись, я надеюсь... Он будет такой же легендарный, как его описывает. Ну, мы осторожненько его выкидываем. Камера, уж, сорян, плохая, какая есть. С того снимаю. Снимаю для своих подписчиков. Кто посмотрит, конечно, тем тоже спасибо. Так, ну что, давайте рассмотрим для начала, что у нас тут пишут. SpawnDragon 870, да, 5G, поддержка, 120 Гц. Ну, короче, типа, весь такой классный, крутой. Так. Трипл камера. Снимаем с него обложечку. Так, обложечка. Ну и, в принципе, мы его включаем, потому что я его уже был включил ранее. И видим, как что он, в принципе, быстро летает. Дальше я продолжу, конечно, его настройку. Добавлено на три игры. А, отсвечивает, да, наверное, сильно. Так, ну, в принципе. Что мы, давайте зайдем сразу в параметры, посмотрим о телефоне, что пишут. Так, пишут о телефоне. Ну, пока, к сожалению, телефон сам не покажу, потому что его нужно подключить, настроить. Но пока, грубо говоря, просто а, а, посмотрим, чем мы тут взяли. Так. Так, MiU-12. Хорошо все параметры использовать, открыть. Значит, 8 оперативы, 8 ядер Max, 3,2 ГГц, версия Android 11. -я. Прошивку понятно, ядро понятно, внутренняя память 200 понятно, общая информация. Так, состояние батареи заряжается. М -м, классно. так 40 зарядки. Модель, а IP адрес, мадрес. Так, подожди. А ну. Ага. Они доступны по причине понятно, Симку доставить, короче, и авторизоваться. Так. Сброс настройки, все параметры и обновление системы. Интернет не подключен, ничего не подключено. В принципе, летает он уже быстро, мне уже нравится. Расширенные настройки. Место расположения, специальность, плавника, герцы своего. Ну ладно. Хорошо. Мы остальное проверим в Wild Drift. Давайте дальше посмотрим, что у нас по распаковке. Так. Далеко его хавать не будем. Так. Посмотрим, что у нас еще там идет в комплектации к нему. Так, в комплектации. Так, блочок зарядный. Зарядный блочок, который у нас 27 В. Короче, минут 40 будет заряжаться телефон. Очень мощный блочочек у него. Очень крутой. Outpad 5, 8, ну в принципе 50-60, 100. Ну, короче, сильно мне не шарю, но я знаю то, что он очень быстро будет заряжать. Хорошо. Классический блочок и в коллекции что у нас тут провод, да? Наверное, провод. Я очень рад тому, что взял телефон такой. Провод у нас с красным чем? Правильно, наверное, с красненьким. Да, красненькие такие, прикольные. Длина провода, ну не слишком длинная, но много и не надо, в принципе. Длина провода. Вот. Вот. Не сильно длины. Но ничего страшного. Ну, и в принципе, тут все. На этом было все. Это все, что есть. Переходник для наушников есть. Инструкция, наклеечки, сам телефон. Ну, теперь осталось заснять его, как мы будем играть. Wild Rift. Надеюсь, вам контент понравится. Я сейчас займусь настройка самого телефона. Много чего нужно сделать. Поэтому, ребят вот два пальца в жизни лайк и не забывайте этот канал будет существовать